Так, всем привет, ребят. Да, ставьте лайки, делитесь у тебя на стене, потому что будет интересный эфир. Он не будет большим, но будет интересным, потому что, если вы хотите действительно очень круто прокачаться, да, то есть, в принципе, понимать, от чего зависит... Номер один способ рекрутинга, поэтому делитесь у себя тоже на стене для того, чтобы потом пересмотреть. Хотите лайфхак перед тем, как э, начнем двигаться по теме? Поставьте восклицательные знаки, заодно разомнемся. Не буду я представляться здесь, потому что меня здесь все знают. Наверное, меня все знают, по крайней мере, вы у меня в друзьях, в подписчиках, если сюда заходите. А, поэтому не буду тут о регалиях своих каких-то рассказывать, было бы глупо тратить на это время. Вижу один восклицательный знак. Если вы хотите ввести прямые эфиры э в социальных сетях, э лучше вести их с телефона. Лучше вести их с телефона. То есть не с УБС, как я веду. То есть, если вы хотите не подготавливайте какой-то прямой эфир за долгое время, не собираете в нем базу подписчиков, да, то есть там не подготавливайтесь, не разогреваете аудиторию, но ну, вот как к вебинару, грубо говоря, да, то лучше прямые эфиры вести с телефонов и лучше вот так вот в вертикальном положении, не в горизонтальном, вертикальном. Раньше, когда я только сколько уже, года два тому назад, когда мы активно начали с командой внедрять прямые эфиры в социальных сетях, то я все время всем рекомендовал вот именно здесь вот так вот проводить, да, то есть вот горизонтально ставить телефон а с планшета тоже вот так делайте, ну, как бы неважно, но почему так важно, потому что <laughs> неважно, важно, почему так лучше делать, ну, я бы не сказал, что это как-то очень повлияет на осознанность, либо повлияет на повлиять на какой-то важный результат, но на восприятие повлияет очень сильно, потому что сегодня более 80% пользователей э, находятся в мобильных телефонах. Да? То есть И когда люди смотрят вас с телефона, повтор вашей трансляции, либо смотрят э, в прямом эфире, на телефоне э, см смотреться вертикально будет намного лучше. Да? А, поэтому взаимосвязь с аудиторией будет выстраиваться намного намного круче. То есть, да, вы можете сказать, вот, а те, кто с компьютера смотрит, и как-то неудобно, да, то есть большой экран вроде бы и вертикальное видео, но вы должны понять одну вещь, вы а, играете 80% против 20%. Да, то есть Поэтому вы играете на аудиторию, которая составляет большую часть пирога. То есть 80% аудитории посещает социальную сеть ВКонтакте, да и все социальные сети именно с телефонов. И поэтому им будет намного лучше смотреться, чем вот так вот видео, им нужно будет телефон переворачивать. А полезно это? Поставьте от 1 до 10. Так лучше, кстати, еще и ранжироваться в новостной ленте именно прямые эфиры, если вы именно так прямые эфиры записываете. Людям лучше комментировать, да, то есть они там видят э, полную историю комментариев, могут с вами там подарочки кидать, там, ну и так далее и тому подобное. Плюс э, прямые эфиры имеют сегодня возможность телефонов, э, если брать социальную сеть ВКонтакте, сейчас инстаграмеры меня смотрят, думают, блин, задолбал ты со ВКонтакте, ты же в инстаграме вещаешь, но мы сейчас к основной теме перейдем и вы поймете э, в чем соль. Вот, и там можно файлы прикреплять, да, сегодня есть возможность прикреплять файлы, картинки. Это, кстати, можно в Инстаграме тоже делать, я что-то а, забыл об этом, а, поэтому это все имеет место быть. А, поэтому, ребят, имейте в виду, оповещение ВКонтакте тоже лучше работать, если вы запускаете прямые эфиры с телефонов а не запускайте с ОБС То есть вот сейчас, да, ребят, вы вроде бы а, пришли, Александр Штых, как, как, который вали нафиг с, мо, с моего прямого эфира а, и не мешай мне говорить о воде. А, не нравится, иди ищи там, где кисель, где кефир, где молоко и так далее. Не нужно мне учить то, то о чем мне говорить на своем же прямом эфире. А вот, а, оповещение ВКонтакте дает лучше, ну, Инстаграм, понятно, что Инстаграм, и а, оповещает зрителей намного эффективнее, чем с ОБС. Я не знаю, как это связано, возможно, с какими-то кодами, с IP соединениями но люди которые заходят да то есть через обс их намного меньше хват просто протестируйте вы можете вот как я провести эфир например с обс а можете с телефона и вы увидите что охваты вашей аудитории в тысячи раз больше с телефона поэтому это вам небольшая такая рекомендация вот ребят сейчас мы перейдем к сути ближе к теме ближе к телу а номер одном способе как рекрутировать очень много Скорее всего, вы, это не то, о чем вы могли бы подумать, да, то есть, э, поэтому, э, не знаю, о чем вы могли бы, э, расскажите, о чем вы подумали, когда увидели заголовок номер один способ рекрутировать много, да, то есть, э, расскажите свое мнение, что вы думаете, как вы думаете, что это за номер один, э, э, но смотрите. Однажды ко мне обратился один из топ-лидеров одной сетевой компании, которую ой, очень долго он в своей компании, мы в одной стране живем, там он в Минске за 100 километров а, от меня практически. А, вот и а Получилось так, что он такой мимолетом, он там делал объемы на то время, когда я только-только начинал полтора года тому назад. А, мне теперь нравится смотреть на тебя справа с инсты. У меня слева это зеркалка. А, Получается так, что он очень долгое время в сетевом был, но ну, очень долго в одной сетевой компании, лет 10, наверное. А я вот полтора года тому назад начинал свою деятельность в, в своем теперешнем проекте, в своей компании. И мы очень быстро с командой стартанули, буквально за пару месяцев там 300-400 человек собрали команду с объемом бизнеса около 10-11 тысяч долларов в месяц. И он ко мне пишет так, таким, знаете, интересными моментами, говорит, Виктор, слушай, как было бы здорово, чтобы, вы, чтобы ты был у меня в команде. Он говорит, ну, я, я, я говорю, я не сомневаюсь, я, в принципе, лакомый кусочек для каждого топ-лидера, вот, и я сам был бы не прочь, чтобы в моей команде появился такой же человек, как и я. Но а, в, любом случае, а, в любом случае, чем могу быть для тебя полезен? Он говорит, Виктор, хочу, чтобы ты помог мне. Он, он свой бизнес, у него довольно большой такой бизнес, у него там чек около 5000 долларов, если я не ошибаюсь. И а, он говорит, я это все сделал на земле, мне сейчас действительно интересно наблюдать, как ты вот быстро растешь, как вот э, сделать такой огромный поток. Мне интересно вот эту вот, волну создать в, своем, в своей команде. И а, я ему сказал, ребят, это а, ближе к теме, еще одна, Ольга Которая-Савичева, а, ближе к теме, идите к своим спонсорам, ближе к теме, а, поэтому а, либо слушайте, воспринимайте, либо не умничайте, и не говорите, кому куда, что, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти. Вот, и поэтому я ему сказал, один из единственных выходов, если ты хочешь расти, и каждый из вас очень хорошо хочет расти, это вебинары, да? то есть, благо сегодня, если посмотреть еще года 3-4 тому назад, когда я только обучался вебинаров у своего наставника, покупал это за очень большие деньги, для этого нужны были специальные сервисы оплата ежемесячная надо было подписной лист делать да то есть базу подписчиков собирать гнат трафик на это действительно инвестировать очень большое количество времени сейчас я вам расскажу историю не дай бог вам это повторить и мы до сих пор со своей супругой и вспоминаем эту историю и сегодня не нужно вот это все да хотя от вас ожидаемо да это моя территория я в своем доме хозяин и могу хамить могу мать и могу делать тут все что мне угодно вот поэтому получается так что сегодня достаточно включить эфир да, то есть предварительно на, к этому эфиру еще собрать аудиторию и таким образом а, сделать очень огромное влияние да, то есть на свою аудиторию и ее зарекрутировать и так далее. Я вам в конце сейчас расскажу чек-лист, да, что необходимо делать, 1, 2, 3, 4, 5, чтобы это сделать эффективно. А, кому это интересно, поставьте восклицательные знаки, именно чек-лист, да, то есть пошаговая струк структура. А, не просто запустить эфир, потому, потому что этого действительно мало. Так вот, расскажу небольшую историю когда я только созрел да то есть созрел к вебинарам к прямым эфирам, ну тогда не было такого понимания прямых эфиров в социальных сетях еще не было понятия прямой эфир но я когда созрел я видел хорошие результаты когда люди просто-напросто за месяц в компании reflame да то есть моя хорошая знакомая за месяц проводила 44 вебинара и на нем зарекрутировала 100 человек в первую линию для меня это был шок она три года сидела на 200 долларах, на 200 и а потом за месяц зарекрутировав этих людей она заработала свои первые 2000 долларов Кому было бы так тоже интересно, поставьте пятерочку. И это, это на самом деле возбудило мой интерес. И тогда я был вот в очень такой не впечатляющей ситуации в жизни. Мы с супругой там бились за последние копейки. Грубо говоря, даже я жил, мы все, вся семья наша жила за пособие супруги. И там были знаете какие-то копейки и вот знаете вот ты когда на грани ты делаешь одностраничный сайт ты э, вычленяешь все э, все крайние деньги на рекламу и вот ты вот прям беспокоишься чтобы все получилось там рассылку готовишь там сутками сидишь вот над, над этим одним проектом и время вебинара я все там, повыгонял всех с комнаты, открыл там, приготовил слайды, все, готов рекрутировать, запустил пуск. И на мой вебинар приходит три человека, и я такой от злости, да ну нафиг, бабах этот ноутбук, закрываю и просто его не провожу. Это был мой один из моих первых опытов проведения вебинаров. Знаете, вот такое дикое разочарование, когда у тебя, как вот перед смертью, у тебя вся жизнь перед глазами пролетает. То здесь пролетает Все обучение, которое ты проходил И вспоминаешь все слова наставника Что вы сейчас соберете Аудиторию Сейчас вы как зарекрутируете Как бизнес попрет Я думаю, да ну нафиг, да сколько можно Как это все осточертело. Задолбали эти обучения да, да это все херня, все это не работает И ты начинаешь копать А как же, вот она получила Как у этой получилось, как у того получилось, Как у этого, почему у меня не получилось Вот вот. и да нет там не тупая мотивация там это все в принципе все объяснимо все то там если вот сложить пазлики один за другим а, и все из-за того что я пытался это сделать все сам без наставника да я там курс купил да то есть еще там а, я начал это внедрять но без наставника который мог там руководить контролировать там в прямом эфире показать что-то это было прям чертовски сложно когда ты это твой первый опыт и ты вот на на своих палках в колеса вот это все вот сам палки ломаш да получаешь некий этот опыт и это было вот что то вот это мой первый вебинаров и частью сегодня вот представьте три человека пришло ко мне на вебинар вот сегодня прямой эфир включи и к вам придет 30 человек да с вашего окружения даже не нужно собирать эти вебинары а если вы еще их будете собирать подготавливать разогревать то это будет конечно намного намного круче вот поэтому ребят сегодня вы на самом деле живете в эру очень крутую все мы живем во времена очень крутые и есть не только вебинары то есть способ номер один рекрутировать много это конечно вебинар но это также и офлайн презентации да то есть это домашние кружки ну тот кто кто понимает кто тот кто этим занимается если вам это нравится это здорово вы продолжаете этим заниматься но для тех, кто хочет чего-то большего, для тех, кому не подходят домашние кружки, собирать офлайн мероприятия, потому что с каждым разом все меньше и меньше людей их посещает, потому что людям важна мобильность, да, то есть важен сидеть дома получать информацию быстротечность вот это и поэтому вебинары прямые эфиры сегодня э, очень важны поэтому ребят э, чек лист да то есть чек лист вы первое э, пишите промопост да то есть продающий пост который собирает прямой эфир да то есть собирает на не знаю рекрутинг вебинар опять же все подготавливается для вашей целевой аудитории. Хотите мам в декрете зарекрутировать, окей, пишите пост для мам в декрете. Хотите там предпринимателей зарекрутировать, пишите пост для предпринимателей. Либо тех, кто ищет дополнительный доход, либо тот, кто ищет бизнес через интернет. Либо для сетевиков. Для сетевиков, правда, немножко подход другой, потому что... Хотя можете и прямой подход писать, говорить, что это прямой рекрутинг-вебинар. Когда я только начинал свой бизнес именно в данной компании, я прямо писал, что я провожу рекрутинг-вебинар. И ко мне на рекрутинг-вебинар приходили действительно те, кто хотел послушать, что я могу им предложить в своей сетевой компании. Вы отсеиваете те, кто не хочет, да, то есть не рассматривает другие предложения и сразу же сегментируете их тот, кто хочет. Да, количество людей будет намного меньше, но зато... Она будет более теплая для сетевиков лучше всего проводить конечно контентные вебинары когда вы даете какую-то ценность и потом можете перевести их в рекрутинг но это возможно немножко такой скользкий вариант многие могут по крайней мере подумать но аудитории будет больше аудитория разогреется и возможно большее количество людей согласится там записать склон на консультацию на которую вы там потом закрываете их на свою сделку так вот подготавливайте промопост, да то есть промо -пост, который рекламирует так, знаете, очень вкусный, да, то есть по всем критериям копирайтинга то есть продающий такой пост, который привлекает людей на вебинар. Этот, куда можно собирать базу, да, то есть куда можно людей собирать, которые хотят записаться на вебинар. Сегодня, благо, есть тоже несколько путей. Если это Инстаграм. Это можно переводить людей в WhatsApp, Telegram, Viber, да, то есть какой-либо мессенджер, а, либо чат-бот какой-нибудь. Да. А, если это ВКонтакте, тоже очень много вариантов. Вы можете подключить а, такие группы рассылок, как Sendler, Gamayun, там, да много сейчас сервисов, которые в личку, а, разные фрагменты, которые предоставляют приложение ВКонтакте. А сегодня замену данным рассылкам, Тогда, когда вы понимаете, что вы не особо много соберете людей, очень хорошая замена это чаты, групповые чаты, да, то есть и чаты не те, которые все привыкли создавать такие групповые беседы, а чаты внутри группы, то есть хотя нет да тут такой надо тестировать либо такие чаты либо такие чаты потому что в групповые чаты не сможет зайти человек который не состоит именно в вашей группе поэтому просто в чаты да то есть групповой чат просто ссылка добавляйся в группу и там будет вся информация о вашем вебинаре а, вот а, это самое такие оптимальное, то есть либо сэнлер где вы будете автора ссылку еще делать либо в чаты, намного даже эффективнее при маленьких количествах людей когда когда люди между собой еще общаются знакомиться вы еще можете голосом всем ценность какую-то дать и зачастую при маленьких количествах людей такие чаты намного эффективнее чем просто холодная рассылка вконтакте и поэтому мессенджер очень хорошо telegram whatsapp viber если с инстаграм связаны если вконтакте это вот групповые чаты они будут намного лучше работать чем просто тупая рассылка вот, а, Подготавливать, конечно, по шаблону продающего вебинара свой, свои слайды, лучше, конечно, со слайдами, да, то есть, и а, есть несколько вариантов, вы можете без слайдов, да, то есть, вот как я, говорящая голова называется. Многие могут, конечно, бояться, еще вот, чтобы показаться чере, перед человеком, тогда лучше провести через ОБ, ОБС, программку, которую вот я сейчас вещаю, а, которая интегрируется с ВКонтакте, с Инстаграм, конечно, придется свою голову показывать подготавливайте слайды и можете сделать так чтобы вас видно не было да то есть вы просто показываете слайды и таким образом еще запуская трансляцию вы можете охватить кроме тех кого на вас подписались да, то есть к вашему вебинару можете еще охватить так сказать тех людей, которые не подписались, но кому пришло оповещение. Для этого нужно очень классные заголовки для ваших вебинаров. да то есть очень классные заголовки для прямых эфиров. для того, чтобы когда человек посмотрел оповещение опачки, надо зайти посмотреть, что же там человек показывает. А еще фишка номер 10, да? то есть так сказать фишка в том есть сегодня возможность многоканального вещания. Это сервис Restream, не Restream, Restream.io. Если у вас не получится, потом мне напишите, я вам скину этот сервис. Что этот сервис дает? То есть одним кликом мышки вы сможете выйти в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке одновременно, сразу же выходите в трех социальных сетях. И это можно сделать бесплатно, понимаете, ребят, бесплатно. И также охватывайте еще подписчиков людей ВКонтакте, Одноклассники facebook одним нажатием кнопки так ребят как собирать как запускать трафик первое первое возможно самое умное самое быстрое это конечно таргетированная реклама да то есть это самый проверенный способ самый быстрый Второй способ, который тоже очень сильно работает, если вы не хотите разбираться с таргетированной рекламой, это реклама в пабликах. Это, конечно, работает лучше, когда вы рекрутируете не сетевиков, то есть мам декреете, например хотите там людей которые интересуются бизнесом вот этот промопост, который вы написали вы идете в группы по музыке да то есть там по бизнесу по там где мамы в декрет сидят там не где сетевики сидят и а где спамят сетевики а там, где деток обсуждают, где там бизнес обсуждают, ну то есть исходя из вашей целевой аудитории. И туда идете к администратору и просите размещ... разместить... разместить свой пост. И вы удивитесь, что в некоторые группы, например, по музыке, там, где охваты достигают сотни тысяч охвата, сотни тысяч охвата, это может стоить 150-200 рублей. И можно находить группы очень дешевые, и вы можете не бояться, что вы там сольете какой-то бюджет, потому что вы не знаете, а что с этим делать, как аналитику, как статистику считать заплатили 150 200 рублей ваш пост э, зарекламировали у себя в паблике и таким образом к вам подходит Приходят люди, собираются люди на вебинар. И таким образом вы можете делать каждую неделю. И что еще очень удобно: что в чате, да, то есть вы сможете, когда в чат собираете людей, либо в мессенджер через Инстаграм, вы сможете потом э, видеть реакцию людей, коммуницировать, ч, э, спрашивать их мнение. То есть, э, более это более живое общение. И потом еще дополнительно после вебинара, э, которые в принципе там не дали свое согласие, вы там можете еще выводить, сказать, давайте я вас проконсультирую по бизнесу, давайте встретимся. В таких группах обычный промопост, продающий пост для своей целевой аудитории, приглашение на вебинар. <coughs> вот. И таким образом вы еще дополнительно выводите, подогреваете аудиторию. И это вот этот групповой чат сохраняется, пока с него там не повыходят, вы в этот групповой чат потом можете скинуть а, подписку на какой-нибудь свой ресурс, инструмент, на другие социальные сети. А, можете постоянно какую-то ценность туда давать, результаты давать своих учеников, своих клиентов, своих партнеров, да, то есть со временем и люди будут цесревать с каждым разом все больше и больше. А, так вот, ребят, если вам вам если вам интересна эта тема, поставьте, пожалуйста, плюсы, если вам интересна эта тема. На самом деле, это мне тема близка уже давно, потому что благодаря вебинарам, можно сказать, я быстро прямым эфиром очень быстро начал расти в интернете. Это незаменимая часть влияния и взаимодействия со своей аудиторией. И сегодня, сегодня уже через два часа, да, то есть в моей закрытой лаборатории MLM бизнеса пройдет первая частичка, то есть как писать промопосты для вебинаров во первых вы получите чек-лист то есть помимо того что в прямом эфире я как наставник да то есть вы сможете наблюдать как я пишу а, промо пост для своего вебинара то есть я вот я хочу буквально через недельку провести вебинар откровения а, потому что у меня скоро день рождения мне 29 лет и я хочу сделать вебинар откровения там 29 а, осознание своей жизни я думаю это будет абсолютно каждому ценно а, что повлияет на мой рост поэтому в моей лаборатории MLM бизнеса сегодня будет закрытое занятие именно потому как написать промо пост и помимо этого помимо чек-листа помимо того как вы увидите как я в живом эфире пишу этот пост я вам еще дам бонусом 11 э, шаблонов написания э, заголовков которые вам понадобятся для прямых эфиров для своих промопостов, для продающих постов для, для всего чтобы вызвать дикий интерес поэтому если вам в принципе интересно внизу э, ссылочка есть э, для лаборатории, да, то есть если вы смотрите прям чик-чик-чик сейчас вконтакте либо вверху в посте есть ссылочка для информации как попасть в лабораторию поэтому, ребят, при присоединяйтесь сегодня, через два часа мы уже начинаем получите все бонусы, каждую субботу мы проводим очень крутые закрытые уроки, закрытые тренинги, я только в лаборатории даю самую очень классную ценность поэтому это вот, знаете, то там где нужно быть в принципе а, вот поэтому ссылка внизу ссылка вверху в инстаграме появится чуть позже в шапке профиля задавайте вопрос если у вас сейчас они есть отвечу в инстаграме отвечу вконтакте а, поэтому если вы там откладываете на потом и подумаете, что я потом зайду, имейте в виду, что записи эфиров в закрытой группе, в закрытой лаборатории малым бизнеса сохраняются ровно на неделю, поэтому убедитесь, что вы зайдете в самые кратчайшие сроки, чтобы не пропустить вот эти пазлики, да, то есть, чтобы у вас была та информация, которая сегодня в тренде. Так, ну что, ребят, если нет вопросов, всегда не бойтесь, пишите мне в личные сообщения, ставьте лайки прямому эфиру, если вам было полезно, обязательно делайте репост для того, чтобы пересмотреть для того чтобы вспомнить что я говорил чек лист 1 2 3 4 5 да а, чтобы вспомнить как сервисы называются чтобы в принципе дополнительно раз мотивироваться а с планшета эфир равнозначен, как со смартфона, да без разницы. Да, я думаю, что планшет, он одинаково работает для, как и любой смартфон. Все, ребят, всех рад был видеть. Всем спасибо большое, что вы здесь присутствовали. Всем пока-пока. Всех жду в лаборатории. Увидимся уже через 2 часа на эфире по написанию промопостов на вебинар. Всем пока-пока.